Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. Являюсь официальным представителем компании Source Energy, которая производит бестопливные генераторы. И сейчас хочу сделать общий обзор сайта. Сейчас мы находимся на сайте Source Energy. То есть на сайте можно найти... Большинство, то есть, ну, можно сказать, даже всю информацию, которая э, касается бестопливных источников энергии от компании Source Energy. <coughs> Находясь на главной странице, мы можем посмотреть видеоролик. Коротенький, 5 минут он идет. Э, в этом видеоролике показана э, первая установка. Которая находится сейчас в Италии. <coughs> Принципы работы. То есть видим электродвигатель, который потребление у него 40 Вт. Он вращает через ременную передачу генератор. Генератор выдает 10 киловатт энергии. Значит, через электронику опять же запитывается двигатель. От этой мощности и остальное выдается уже на потребление. То есть, ну, вот можете посмотреть самостоятельно. Представлена схема. То есть, как это устроено. Вот электромотор с генератором, привод, генератор с генератором. А я сам не электрик, особо не разбираюсь в этих тонкостях. Но вот тут, в принципе, все просто понятно. Компьютер. То есть электроника, которая всем этим делом управляет. Далее, если перейдем на следующую вкладку о компании, нажмем в вкладку «Сотрудничество». Здесь мы видим EOS и Евразийская организация экономического сотрудничества. Можно посмотреть видеоролик также «Партнеры». Где-то тут я еще так. Ладно, дальше. А если мы нажмем вкладку "Контакты", то мы видим контакты различных, то есть отдела развития представлены контакты: производственного отдела, отдел разработки программного обеспечения, фонд поддержки изобретателей, канал в телеграме и группа ВК. Тут мы видим контакты Александра Боброва, это президент компании в России, и видим список представителей компании Source Energy по округам по России. Вот, каждый из этих людей представляет определенный округ. И тут указаны также все контакты представителей, можете связываться по всем контактам. Канал компании на YouTube, канал в Telegram, группа в ВК и чат в Скайпе. Можете добавляться. Так, идем дальше. Нажимаем «Этапы развития». А, недавно, по-моему, вчера встречал где-то в чате, в Телеграме. люди спрашивали, какая программа развития. То есть вот такая вот программа а, развития. То есть такое это явление открыли в 8, 1988 году открыл Александр Кугушов, разработчик данного проекта, данного генератора. То есть явление заключается в следующем, что при определенном изменении обмотки в генераторе и выполнении сердечника ротора из определенного материала, который держится в секрете, пропадает в генераторе полностью магнитное сопротивление. То есть, и генератор вращается легко, без усилий. Идем дальше. Проведение опытов, 91 год. Проведение опытов, подготовка документации, разработка рабочей модели. До 2017 -го года это было. В 2017 году изготовление деталей модели, сборка рабочей модели, демонстрация рабочей модели. В 2018 году разработка прототипа. Начало развития производства, демонстрация готовых продуктов. То есть мы видим, что сейчас происходит. То есть есть действующая установка в Италии, которая показана вот на видео на главной. В России сейчас собираются две установки. До середины апреля они будут уже полностью собраны, готовы. И в конце апреля представлены будут на выставке в Москве. Об этой выставке будет позже подробная информация. И после этого будет уже организовано массовое производство, то есть на поток станет производство данных электростанций. До 2030 года запланирована модернизация промышленности и социальной сферы. То есть данные установки будут внедряться в различные предприятия, подключаться города, деревни, какие-то... То поселение, да, то есть будет внедряться повсеместно. А на данный момент вот уже владелец завода Альфа Ромео заключил соглашение, а, то есть они начинают выпуск автомобилей, электромобилей, да, получается, на вот этом вот на основе этого двигателя, то есть которому не нужна будет ни дозаправка, ничего. И до 2033 года у нас будет полная замена всех топливных источников, конец топливной эры развития, начало электрической эры. То есть необходимо закрыть все атомные электростанции, перевести мощности, все, которые запитаны от этих атомных электростанций на вот эти бестопливные генераторы чтобы все хорошо работало и не наносило никакого ущерба планете. Вот. но ну, я думаю, пока вполне достаточно такой схемы. В будущем сами пофантазируйте, вы представите просто, что нас ждет. То есть совершенно новая жизнь, где человек и природа будут жить в гармонии. Идем дальше. Тут представлена вот модель. Россия, 2030 год. То есть самолет, да, ставим в него эту установку, он летает у нас без дозаправок, не нужно никакое топливо, там, и так далее, не нужно добывать нефть. То же самое, например, подводная лодка, то же самое крейсер, там, авиалайнер, ой, как он называется-то, ну, в общем, суда, да, различные. Потом поезда то есть установка в поезд такого оборудования приведет к тому что поезду не нужно будет никакие провода то есть не нужно будет потреблять огромное количество электроэнергии на это дело то есть и поезд может двигаться спокойно то есть в любых условиях потом у нас значит установка таких двигателей вот в автомобиле в различную технику то есть ну, авто да у нас как сказать-то, ну в общем, легковые, грузовые, там, ну любая техника может работать на этом. Потом различные установки производственного типа, ну, то есть производство, различные заводы, города можно запитывать, то есть будут запитаны города от этих установок. И а, насчет банка тут а, просто Маленечко еще в голове тоже э, не уложилось, но в принципе, когда придет время, тут будет понятно, что с этим делать. То есть э, банк, например, может э, можем да, создать народный банк, например, э, банк э, приобретает, к примеру, установку там, ну, на 1 гигаватт да, и обеспечивает там, город и э, получает значит, оплату за электроэнергию кто уже хочет жить в городе, да, и не имеет своей установки. Ну, и оплату эту за электроэнергию уже э, будет, конечно, не 3 рубля, да, как сегодня у нас по России установлено, ну, а в районе там, например, рубля, да, или даже еще меньше, потому что она будет э, абсолютно безоплатно производиться. Так, идем дальше. Нажимаем вкладочку видео. На данной вкладке мы видим э, видеоролики, Обращение Александра Кугушова к правительству Белоруссии, вот главе Чеченской республики Рамзана Кадырова, главе Министерства обороны России, в Совет ЕОС, ФСБ России, Бортникову Александру Васильевичу. Вот он обращался. То есть, и каждый видеоролик вы можете посмотреть. Эти видеоролики представлены с канала Александра Кугушова и в общем изучите его канал, у него там очень много видеороликов, в которые полностью освещают, ну, скажем так, все вот это направление. К чему у нас, то есть он освещает полностью, к чему может привести дальнейшее использование атомных электростанций, дальнейшая выкачка нефти из недр земли, добыча угля и так далее то есть каким образом как это вредит планете в общем тут представлена вся информация можете с ней ознакомиться даже желательно это сделать потом нажимаем наша миссия тут вот можем посмотреть есть у нас сайт мониторинг землетрясений можем нажать сюда на эту кнопочку и видим, у нас тут показаны э, землетрясения, которые произошли вот сейчас э, последние 24 часа. То есть видим, да, э, что у нас творится. Потом можем посмотреть за последние 48 часов. Можем посмотреть, видим, как увеличивается количество сразу. Э, тут вот если масштаб карта еще... Э, Уменьшить. Так. Это я приблизил. Так, ну, вот так. Так, прошлая неделя. тут надо как-то разобраться а вот наверное здесь угу. да вот таким образом то есть можно смотреть видим да как увеличивается количество землетрясений чем больше мы ставим За последние две недели, например, можем посмотреть. Так, ну, увеличивать не будем. И видим, что... Так, это у нас Тихий океан получается, насколько я понял. У нас, то есть, происходят землетрясения по границам литосферных плит. Все это происходит из-за того, что выкачиваются недра из земли и сжигаются, то есть уменьшается вес планеты и происходят сдвиги литосферных плит. То есть вот это все приводит к тому, что происходит землетрясение и как раз в этих точках находится скопление атомных электростанций. Вот в Китае как раз по местам землетрясений находятся атомные электростанции и в США то есть это все на самом деле очень опасно. Надо как можно скорее все это дело останавливать. Так, ну ладно, тут, в принципе, каждый может сам разобраться. Переходим обратно на сайт. А тут тоже, то, то же самое видео представлено. То есть, что мы можем получить в итоге, поставив такую установку на различного рода технику. Там самолет, трактор и так далее. То есть тут вот тоже можете просмотреть различные сервисы. <как> так, переходим дальше, вкладочка ICO, очень интересная вкладочка. Тут представлено как раз описание, что такое мегаватт-контракт, для чего он был сделан, выпущен, каким образом его получить, каким образом его, значит, воплотить, да, то есть обналичить, скажем так и так далее. То есть и читаем основные показатели 2016 года: выработка электроэнергии 1 миллиард, если не ошибаюсь, тут киловатт в час, да, 171, то есть ну, 1701, да, будем так говорить. А энергопотребление 1054. То есть возьмем даже вот эти начальные цифры. То есть, видим, что у нас отсутствуют мощности для развития. То есть, сколько вырабатывается, столько же почти и потребляется. Совсем чуть-чуть остается. Вот ссылка на источник. Потом, тут представлено видеоролик, видео коротенькое, 3,5 минуты, где Герман Греф уже тоже открыто заявляет, что эра, значит, углеводородов закончилась, и пора, пора это признать. И какая страна первая это признает и начнет двигаться в новом направлении, то та страна, соответственно, будет на коне. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что все уже прекрасно все понимают, никто не будет ставить палки в колеса в развитии данной технологии. Компания Source Energy выпускает мегаватт-контракт, это электронные контакт, контракты, заверенные в блокчейн. То есть, э, так называемые смарт-контракты. Э, что такое смарт-контракты, можете, в принципе, посмотреть в интернете. Но это, если простым языком, например, вот вы устраиваетесь на работу, заключается договор да, на бумаге, либо э, вы, как юридическое лицо, заключаете договор для взаимоотношений с другим юридическим лицом. У вас также... Договор на бумажном носителе. Смарт-контракты это то же самое, только на, э, си, на системе блокчейн построено. То есть система блокчейн она, э, превышает э, по надежности, по своей функциональности, по прозрачности э, все существующие системы на сегодняшний день. То есть в этой системе все прозрачно, открыто, невозможно ничего украсть и так далее. <клево> все очень удобно вот сам контракт таким образом выглядит на электроэнергию объемом 1 мегаватт, то есть один контракт 1 мегаватт международный стандарт ERC 20 токен, то есть по такому стандарту сделан этот контракт тут у нас присутствуют значки, что принимается оплата за контракты в призм в криптовалюте призм, в криптовалюте эфириум также принимаются на реквизиты Сбербанка, на Яндекс кошелек. То есть ну, можно любым удобным способом оплатить. Оплатить можно как на сайте, так и через официальных представителей, которые я вам показывал, находятся вот тут вот во вкладочке «Контакты» по округам. каждому из этих представителей можете обратиться и приобрести мегаватт-контракты. Тут также видео защита от пузыря, советую его посмотреть. То есть тут рассказывает Александр, как значит, компания обошла вот этот пузырь, то есть чтобы не создавать пузырь, так называемый финансовый пузырь, там, который создают все организации, которые занимаются выпуском там, токенов, валюты там, и так далее. Рост курса ограничен стоимостью электроэнергии. Каждая доля контракта обеспечена бесплатным киловаттом. Что значит, что рост курса ограничен стоимостью электроэнергии, мы сейчас дойдем до этого. Куда можно использовать электронные контракты? Можно их обменять на электроэнергию от компании Source Energy и ее партнеров. Обменивать на электростанции от компании Source Energy. Менять на время пользования продукции от компании Source Energy и передавать по наследству. Также можете продать их кому захотите. <свят> то есть, что значит обменять на электроэнергию? То есть, вы, например, себе не, не приобретаете эту установку, а есть у вас определенное количество мегаватт контрактов. Вы просто можете их использовать, <свят> на, то есть, определенное время можете пользоваться, Электроэнергия безоплатно от компании за вот эти мегаватт-контракты. Соответственно, 1 мегаватт-контракт это 1 мегаватт, то есть это 1000 киловатт. Ну вот дальше уже то есть все понятно становится. Обменивать на электростанции. То есть данные установки можно будет приобрести только за мегаватт-контракты. То есть за рубли, там, за доллары, за любую какую-то валюту вы их не приобретете только за мегаватт-контракты менять на время пользования продукции, То есть, например, у вас есть какое-то количество мегаватт-контрактов, и вы можете некоторое время, то есть, не приобретая себе генератор, да, пользоваться то есть брать, скажем так, такой же генератор от компании в аренду. То есть не покупать его, а брать в аренду. Вот. И пользоваться какое-то соответствующее время этим генератором. Вот. Ну и передавать по наследству, соответственно. Стоимость мегаватт контракта. Стоимость одного контракта токена устанавливается на законодательном уровне самостоятельно в каждой стране. Стоимость одного мегаватта в час на 2018 год: Россия 3100 рублей, Германия 19 тысяч рублей. Ну для сравнения, да, Соломоновые острова 95 тысяч рублей. То есть, например, у вас имеется 7 мегаватт контрактов стоимостью электроэнергии в России на стоимость электроэнергии в России на 1 марта 2018 равна 3100 рублей за 1 мегаватт то есть 3 рубля 10 копеек за киловатт значит стоимость каждого контракта в россии получается 3100 рублей соответственно в германии тот же самый контракт уже будет стоить 19 тысяч рублей все логично третье место сохранила за собой россия где средняя стоимость электроэнергии составила 3 рубля 10 копеек за киловатт по сравнению с прошлым годом рост составил 5 процентов самая высокая стоимость электроэнергии для населения согласно рейтингу в дании 19 рублей 8 копеек 80 копеек за киловатт в час и в германии 19 1 оценить стоимость вашего контракта в других странах можете нажать сюда то есть переходим по ссылочке и, видим, у нас открывается сайт Реа рейтинг На нем указаны стоимость электроэнергии во всех странах. То есть это официальный ресурс. И вот на нем мы можем наблюдать стоимость электроэнергии в какой-то стране конкретной. Вот Россия 3 рубля 10 копеек. Едем дальше. Стоимость мегаватт контракта у нас в рублях. Стоимость мегаватт контракта... Прописано, то есть рост цены прописан в блокчейне, поэтому он строго соответствует данному графику. Видим, что каждый месяц у нас поделен пополам до 15 числа и после 15 числа. И видим, что в начало марта у нас мегаватт-контракты стоили по 5 рублей. Вторая половина марта вот сейчас по 10 рублей каждый мегаватт-контракт. В апреле, уже до 15 апреля, будет стоимость одного мегаватт-контракта 50 рублей. С 15 по конец апреля 90 рублей и так далее. То есть идет рост цены. И с 1 сентября 2018 мы видим, что мегаватт-контракт уже будет стоить 3100 рублей. То есть в соответствии с установленным законодательством. От себя добавлю, что компания могла бы сразу сделать... С самого первого дня, то есть вот с марта, да, с 1 марта могла бы сделать стоимость мегаватт-контракта 3100 рублей. Что бы это дало? То есть, ну, все понятно, как бы сделано. Почему такой плавный подъем цены? Потому что это сделано для того, чтобы как можно более широкий, широкий круг населения, обычных людей смогли приобрести себе мегаватт-контракты для дальнейшего получения электростанции электроэнергии и так далее сейчас мы как раз занимаемся то есть мы это представители данной компании по округам в России мы занимаемся тем что максимально пытаемся распространить данные мегаватт контракты среди населения в связи с чем у нас проходят постоянно акции вот сейчас Напомню, идет акция у меня лично, у всех условия там маленечко разные, как бы кто-то одинаковые, но у меня акция вот такого плана, что я дарю каждому, кто еще не, не имеет мегаватт контрактов, не покупал их, там не получал ни у кого, дарю каждому в одни руки один мегаватт контракт, тот, кто запишет видео или аудио отзыв о получении одного мегаватт контракта. Получит еще от меня еще 5 мегаватт контрактов. Видеоотзыв можно делать простой либо аудио. Там не обязательно записывать свое лицо. А просто называете свое имя, город, как вы узнали об этой информации и что вы обратились и реально получили мегаватт в подарок. Все, за такое простое минутное видео или аудио я дарю вам еще 5 мегаватт контрактов. А также у меня на странице ВКонтакте на моей стене закреплен пост с этой акцией если вы этот пост э, репостите себе на страницу видим что вот 5 человек всего поделилось э, и закрепляете у себя на странице его и держите месяц через месяц я э, еще дарю вам 10 мегаватт контрактов итого каждый человек по этой акции может получить безоплатно совершенно 16 мегаватт контрактов в одни руки э, на 1 сентября это уже будет составлять их стоимость будет составлять 50 тысяч рублей едем дальше почему мы продаем электроэнергию дешевле мы имеем источник электроэнергии с нулевой себестоимостью то есть данные установки не нужно заправлять там и так далее да не нужно там ниоткуда ничего добывать просто необходимо будет менять там в какое-то время ремни и подшипники вот и все то, что изнашивается. Так, Вот видим, что установленная отпускная стоимость одного контракта установлена компанией Source Energy и является неизменной на 6 месяцев вот, с 1 марта по 30 августа. То есть вот в соответствии с этим графиком. Распределение токен-контрактов. То есть вот общий объем выпущенных мегаватт-контрактов составляет 380 миллионов. Каким образом они распределены? На март и апрель месяц, на каждый месяц распределено по 40 миллионов, на май и июнь по 50 миллионов и июль-август по 100 миллионов. То есть, если, к примеру, у нас заканчивается месяц март, а куплено из 40 миллионов, к примеру, 30 куплено, то 10 мегаватт контрактов оставшиеся, они просто сгорают. То есть, они из системы удаляются. Далее мы получаем апрель то же самое и каждый месяц то же самое. Поэтому наша задача максимально распространить данные контракты в население, чтобы они у как можно большего количества людей были в наличии. Видим, как они дробятся. Вот целые десятичные доли контрактов. Для удобства обращения контрактов, токенов мы разбили их на части. Каждый контракт имеет шесть знаков после запятой. Вот, видим. Гигават, тераватт, гигаватт, мегаватт, киловатт, гектоват. Да, вот у нас есть мегаватт. Тут вот. один мегаватт контракт, да, то есть он содержит в себе тысячу киловатт. Один киловатт содержит в себе тысячу гектоват. Один гектоват содержит в себе соответственно 100 гекават получается. Таким вот образом: выпуск новых токен контрактов ВМК. То есть, после того, как вот эти все контракты будут распределены, 1 сентября, вот 1 сентября у нас закончится выпуск новых мегаватт-контрактов. И выпускаться они будут строго по вот этим вот условиям. Новые мегаватт-контракты будут выпускаться в количестве 100 тысяч штук на каждый 1 мегаватт мощности вновь созданных генераторов. То есть, создали генератор, создали. Ну там, не знаю, три генератора создали мощностью по один мегаватт каждый. Ну это, к примеру, я говорю. А, все компания выпускает 300 тысяч новых а, мегаватт-контрактов. То есть вот таким образом. И самая вот важная информация, что первые 300 тысяч электростанций от Source Energy будут выпущены только для держателей токенов мегаватт-контрактов. То есть вот некоторые люди еще спрашивают... Каким образом встать в очередь, там, записаться и так далее на получение мегаватт-контракта? Э, путем приобретения мегаватт-контрактов. То есть, как только вы приобрели себе мегаватт-контракты э, в каком-то количестве, вы автоматически уже встали в очередь. То есть, э, по, э, значит, по порядку. Кто человек первый приобрел, тот первый в очереди. Кто второй, тот, соответственно, второй и так далее по порядку будут все это дело получать. Приобрести мегаватт-контракты. Тут ссылочка, то есть через сайт приобрести. Ну, вот это мы уже видели. Ну, вот таким образом, друзья, можете изучить сайт данный, получить всю информацию полезную. И если у вас остались какие-либо вопросы, можете обращаться ко мне по контактам, мои контакты указаны в описании под этим видео также контакты указаны на сайте в разделе контакты Денис Залевский получается я представляю Дальневосточный округ также с любыми вопросами можете обращаться ко всем вот этим вот людям к остальным представителям итак друзья благодарю всех за внимание не буду больше Затягивать. Так, видео получилось уже у нас на 30 минут. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, изучайте информацию, делитесь этой информацией, рассказывайте ее как можно большему количеству людей, чтобы как можно больше количество людей смогло получить э, возможность э, в качестве мегаватт контрактах да то есть получить либо электроэнергию либо а, установку такую себе домой а, в квартиру там в дом ну еще куда-то то есть на производство а, до новых встреч